Итак, друзья, подробный разбор, как правильно скидывать МРТ для врача на почту. Первым делом, естественно, вставляем диск в дисковод. Итак, друзья, после того, как вы вставили диск, открываем этот компьютер, этот диск. Правая кнопка мыши открыть. У вас это будет примерно вот так выглядеть. Я просто взял другой перепопавшийся диск и скопировал его, содержание. Нужно будет выделить все, что есть на диске. Правой кнопкой мыши, нажать, добавить в архив. Здесь вам, вам выдаст варианты. Нужно выбрать рабочий стол, имя файла, написать, какой вам удобно. Ну, например, Мрт для доктора. Жмете сохранить и окей Там откроется в фоновом режиме упаковщик WinRAR, ну или 7-Zip, смотря какой у вас стоит, какая стоит у вас террита В общем, нужно время для загрузки. Так, это можно закрывать. В общем, появилось на рабочем столе. Значит, открываем вкладку Google, почту и жмем «Написать». Вот, пишите в адресной строке адрес, куда вам нужно написать. Если вы пишете мне, то вот statsura.vdgmail.com. Соответственно, вам предложат такое вот, надо будет нажать, прикрепить файл, и вот он на рабочем столе у вас лежит МРТ для доктора. Соответственно, нажимаете «Открывать», он его загружает. Вот, можно в теме написать, что там для МРТ для консультации, не обязательно это писать, в принципе, можно без темы скинуть. Вот я решил написать тем это для консультации. И соответственно жмете отправить предоставление доступа. Он может спросить. Вот, можно написать, что читатель. Вот. И соответственно жмете отправить. И все, сообщение отправлено.